Давай выходи из кустов и сюда. Ой, это значит, знаешь, что я делаю? Давай, мама, ой, опа, опа, опа, вот блин, вот блин. Всем привет, вы на канале, где мы сегодня играем Red Dead 2 и мы давайте сразу осмотрим вот эту вот местность. Она меня тоже интересует. Ну это вообще. Это жутко. Тут был просто человек вот так. Повешен. Вот туда кусочки, ле. Ну он куда-то исчез, вот тут было, что-то повешено. Тут голова была где-то. Я просто вспомню. Вэ, у меня наче просто в голове. Простите. Все раз... Кто читает не по-русски, тот напишите в комментариях, что тут. Я думаю, что не знаю. О, что-то тут, Ло, если я не ошибаюсь. Ло, ок. Он. ну что-то там. Не знаю эту букву ОРКС. Не знаю. Что-то не оркс. Что-то там. Что-то похожее, да, было. Вот тут вроде бы еще кровь идет. Блин, страшно. Чё, где-нибудь выскочит на лошадь Малыша. Зарежут её. Вот тут и остаются следы. И там остаются. Но мне кажется, они... Туда, оттуда его... Мне кажется, отсюда, туда тут при... приносил. Вот там вроде бы должен он быть. А ну, пошли. Задания как растут в этом городке. На очередь я не хочу перепрыгивать. прошу раз. Кстати, я хочу лошадь. Я хочу себе две лошади. Вот что. Рыбку берем. Кому-нибудь сейчас люд Ничего я тут грабить не хочу. И банк там я не, не хочу ограбить. А вон что будет жесть какая. Я потом сюда не буду спускать. Эй, эй, эй. На деньги я не соглашаюсь. Так что иди сюда. Иначе я брошу ее. Окей, ладно. Ты пока отдохни, рыбка. Стоп, у меня это что, сон какой-то? Я... Посади ты ее, господи. Безотъемный. Oh, Чего? Я просто рыбу получил А, точно надо ее сдать. Только не говорите, что сейчас мне будут преследовать или что-то еще такое. Я хочу просто рыбу отдать им. Она мне не нужна. Зачем? Ну реально, скажите, зачем она мне? Не могу дать. Прости, чувак, не твой день. Эх, куда, куда бы тебе отдать А может, ты со мной будешь дружище жить? А давай-ка, да тебе свобода. Ладно, надо реально жалею воду его отдать. А тут жалко, тут задание есть. Но нам не до задания нам надо что прикупить патроны и все остальное хотя зачем мне эта рыба вот бесплатно продается рыба смотрите Эй. бесплатно продается рыба смотрите все я на задание не буду сразу идти я патрон прикуплю не, конечно, я тут не богаче в этой игре, ну и ладно. Так, это бар, ну... Вот. Пистолеты вот тут. Так, валим на них. Так. Можно позже просто <говорит> Ой, я, я <говорит> это не хочу, это не надо, это не надо нам, книжки нам не нужны. <говорит> Мне нужны патроны для пистолетиков. <говорит> <говорит> <говорит> Спасибо большое, я тебе подвигаю. <говорит> Спасибо. Деньги потратили мало мама, ну фу. Я все время боюсь тратить деньги, я не хочу, потому что давно я не хочу, но я не хочу. А -а -а, надоело мне это всё. Прошли туда. Мы туда же перешли, почему на ферму как-то передвинулись. Чего so, сделаешь, чувак? Не хочу это все слушать. Так что погнали. У <звучит> меня Опа. А, вон туда. Бегать да. я не могу. Я могу, конечно, но я отпу отпущу. Отпущу. На, вот давай. Молодец. Теперь пошли за ним. Так я только что заходил, я не хочу его видеть больше. Yeah. You, uh, in, Если ограбивать, молодец. Wow, well, Она у меня появилась. Чего? Sure. Чего тебе нужно, а? Мы что будем... Блин по-любому мы перестреливаться будем сейчас не зря же мы тут покупали потом мои деньги еще потратили да мы пока едем за другом своим ну как понять? я почти все деньги потратил на этот дробовик угоню а, мы будем сами туда пробираться. Офигеть. Мы мы сейчас будем с винтовки стрелять по них Сколько у меня патронов на этой винтовке? Okay. Да, я так и знаю. где эти чувачки? Могу приблизить, их я туда должен найти обязательно слышь сам туда иди а? воды поближе опа точно. вот увидел стаду гоняет что быстренько их а поближе подойдет Давай, выходи из кустов. Я тебе пах! Хотя ладно. Короче, надо что-то делать. Вот блин. Опа, грохнул лошадь, походу. У меня 10 патронов, офигеть. Блин. Мало. Да. Хоть бы дал. Грузы еще называются. Нам туда. Забыл. Жди. Так двести патронов на пистолетов, и 100 патронов на этом дробовике. ну сейчас, короче, ты, мы проверим его. Я не хочу патронов тратить, так что я один патрон проверю. Ну и может, или две. Ой, oh, тихо, yep. Ч... Чего надо делать? А, пугать их или ловить? <связь> Ой, блин, амсори. No, не а эти не нужны, вон какие-то две вот эти вот козочки. Одну. А, та-та-та-та-та-та-та. Вон, вон. Опа, пошла, пошла. По одной куче. За мной. Не люблю водить, Не и ненавижу. Спокойно. А, она еще победит в Стаде. Фу, фу, фу. А, я понял, их гнать надо в Стаде. Так, офиг где-то. Сейчас погоним в Стаде. Э -э -э. Не отстать, не отстать, не отставать. Слышь? Слышь? Давайте. гоните. бог погнали за ними туда туда, туда, туда правильно, правильно вот и все ты что совсем что ли а попутал я тебя тут все везу Нет, давайте быстрее теряли вставай вставай вставай быстрее быстрее все загнали их колумбочку эту все готово а, чистая лошадь так Опа. опять сейчас мы что-ли в баре напьемся как не знаю кто Говорят, что Или чуть-чуть, мы мне это ещё. Давай быстрее, а. Топи. что то наверх куда-то надо. Но, в это. опять А Оружие у вот нет. А! Так оружие свое. Натики попал, в бошку попал. Где еще? На! Кто ты такой? А я начи, знаешь, что я делаю? Ой, мама, ой! Упал, упал, упал! Попал! Блин, надо его опускать, да? Где тут нападает чувак-то? А? Ты как еще живой, блин? Карету угнать надо. А нет, прячемся. А, так, защищайте пока. И сюда. О, это, кстати, новый дробовик у меня. Я хочу получить тебе. Так. А мне время, что хочу себе получить? Да блин. Возьми ты эти кол колбойские пистолеты. <Слыш> да как я в бошку попал? О май гад! Как это сделать? <Слыш> oh, oh, попал. Да, вот, <Слыш> попал. Давай, ты! попал. Ой. Правильно, что, патрон потратил. Не зря мы, даже задание пройдем. На. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, не надо тратить дробовик возьми да! на тебе что еще ты на у меня дробовик в очереди твоих ударов всяких вот сзади сзади сзади кто это кто сзади кто, убил тихо тихо тихо нормально Валя! Help me! Ой, блин, мало! Взять! Ааа, быстрее! Грохоти там его, офигеть! Вот эти. Давай, Аш. Давай, Аш. Давай, Аш. Давай, Аш. Давай, Аш. Давай, Аш. Давай, Давай, Давай, Пойди ты в него, блин! Вот и тебя. Выглядывай. И хочу. Заездить. Попал. О. Прикольно, так я люблю момент. Ничего. Ааа, надо уйти. Все, все, все понятно. Okay, <плодил> yeah. Так, выйти. Пиздон. Выйти надо из Валентайна тут. так давай исчезаю сцеп, а потом краб, потом уже я можно мне делать наполовину пока, давай быстрее сюда сюда гоним да, ушли из Валентарина теперь блин, у меня что реально? семь патронов блин, надо покупать эти а если я зайду в Валентайнеред? За Чеку! <сؤال> Опа, Валент, Уйти из этой зоны положения. Ну, пойди, лошадь. Вот, блин. Вот, блин. Ладно. с обязательной? Вы что такие? Блин, да я уже. Ту Скоро ночью наступит блин. Шесточка буду... Не на лошадях, а Глент, я боюсь их тебя не даже и не на лошади вот блин ну хоть задание вот блин ну ладно а на этом мы закончим всем пока, до нового встречи мы сегодня играем Red Dead 2, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока!